Карточка мобильного интернета, которую самостоятельный клиент должен пополнять. То есть мы когда говорим бесплатно, это без оплаты за использование программы. Но при этом все-таки оплата карточки мобильного интернета есть и клиент ее должен оплачивать. В случае же с платным сервисом оплата за мобильный интернет, она входит в стоимость, поэтому клиент ее не пополняет. Итак, сравним две программы, сравним платный и бесплатный сервис. Первый момент.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 Открывать, чтобы посмотреть остальные несколько объектов, нужно заходить по другую учетную запись, смотреть. Платным же этом сервисе это неограниченное количество пользователей, объектов, автомобилей, которые могут находиться в одной учетной записи. Второй момент. Это <coughs> срок хранения данных. Что это за пункт? Это срок...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 самое основное для принятия решения, который и служит э, вот этим <coughs> индикатором по которому принимать решение, это, это называется контроль топлива. В бесплатных сервисах практически у всех данная функция ограничена. И когда она предусмотрена, но она ограничена, она не работает. Когда клиент выбирает контроль топлива, его просят перейти в про версию в платную версию. То есть здесь данная функция э, недоступна, то здесь же она есть. Пятый момент. Завершающий. Мы, скажем так, ограничимся всего 5 пунктами. Это пункт завершающий, ну не основной. Мы не будем долго это расписывать. Всего возьмем пять пунктов. Первый – это сертификация. В, в бесплатном сервисе она отсутствует. В платном сервисе она есть.